Вот у нас наступил вечер, Мы, я сходила сегодня э, в садик, давно не была. Дима все бегает, за отходами сегодня пораньше забрали. Вот бегают они у меня убежала, вон Аминка бегает. Аминка, привет, скажи всем. Ай, ты умница. А вот Даринка лежит у нас, да, Дарина, Даринка. Вон Аминка бегает, бегает у нас все. Да? Туда-сюда, туда. Ай, привет! Погода классная, отдыхаю, сижу. Не ветра, ничего. Очень хорошо на улице. Димку жду. Дима должен приехать у нас. Да? Что ты разговариваешь у нас ведь, Да? Гу-гу-гу, га-га-га. Так вот. Куда пошла домой? Да. Зачем? Устала? Да. А что дома будешь делать? Дома ты что будешь делать, Амина? Тебе дверь открыть? Надо? Я сама? сама? Что придумаешь сейчас? Давай. Че придумаешь, Анина? А, на качели пойдешь? А, вообще-то не пойду я домой верить. Ты че бегаешь? А? Ну иди кувыркать, если хочешь. Она у нас очень любит здесь кувыркаться. Вот ты молодец. Тебе нравится, да? Хочет носик? Ну, цветочки. цветочек, да. Ой, это-то у нас все бегает? Аминка-то что бегает? Тоже хочешь? А она цветочки у нас любит. Опять маме цветочек несет, умница моя, спасибо, моя хорошая. Музыку, ты. А да, мама, когда, когда я вообще ни, ничего не хочу, не видеть, не ни слышать никого. Я включу музыку и хожу, работаю под музыку. Да? тебя паровозики. А, Че, паровозики? Нет? А. А, нельзя так. Господи, упаси. Хватит пока нерви, ладно? Ну, я так. Ты домой пошла? Нет. Нервите, нервите. Хватит. Молодцы. Все, спасибо. Аминка ага. а букетик Куда делает. А это цветочек на голову? Да. Как сделать, то сделай сама мне. Давай. Дайте камеру, чешешься и цветочки. А ты камеру держишь и цветочки, говорит. А может, нет, может на резинку, а она у меня спадет, сука-то. Папа. Не папа, Дима едет. Он, наверное, в садик за вами заехал. Ой, господи, что ты там делаешь? Какую красоту наводишь. Ай, Дарина, Все. мандаринка. Все? Все, красиво получилось. будет. Все, получилось. Да? Еще! Хватит. Все, хватит, сейчас бы газа хочет. Ой, ну, Димки, одноклассник пытается. А, я видела Диму. Диму видела? Да. Ой, Аминка, аккуратно. Ага, петушок, да. Вот наступает у нас вечер. Дождались Диму. Он привез у нас кукурузу, три мешка. Будем кормить хозяйство. Сами будем поварить. Мама это тепило. Да, петушки. Второй день. Лежали в кармане. Вспомнила сейчас, что у меня есть петушки. Дала девчонкам своим. Вот сейчас мы идем. Папа у нас пошел поросенка кормить. Мы след за ним. Потихонечку, не спеша. Идем, да, девочки? Да. да. А, Ой, сейчас. Идем. Я уже два дня в огороде не была. Хочу посмотреть теплицу. Андрей говорит, там помидоры покраснели, надо собрать. Надо будет, дай бог, завтра морковь-свеклу прибрать. И собрать последний урожай. О. Стоят уже, стоят Красавцы наши Ох, опять зашел петушок туда Мама, насчетики, петушок ну, кабачки надо будет убирать. Птичка избилась. Ага. Птичка умерла. Да? да. Подождите, посмотрим. О, Бяша стоит. Бяшкин. Какашкин, привет. Дверь откройте, девочки. Там Викторию можете пособирать. Красная есть опять. Этот мусор-то надо вывести. Подожди. Это я собрала, надо будет вывести. Ягодки, аминайди иди. Ягодки красные там есть. Ну, собери, аминки тоже дай. Хорошо? Много есть. Ну, собирай. Ох. Зеленый лучок Горщичка Перчик краснеет Очень хорошо Так, на ночь закрою Давайте посмотрим мы с вами. Все, цветы уже все. Ну вот, урожай наш. Красный помидор. До дома. Ой, это уже вообще поспел очень даже хорошо. Ну, эти тоже малявки. Сейчас помидор покушать, что ли. Люблю помидоры. Краснеют. Красные, красные. Девочкам дам. Ух, как там хорошо покраснеяем. Вот три помидорки нам покушать. Девочки, будете помидор? Вот Амин, там не ходи, что там делаешь? Тебе какой? Кушать. Викторию съели? Там не ходи, Амин. А кушай, кушай, кушай. Какие сочные помидоры. Даже надо будет жилечку собрать. Девочки, будьте ягодки. Я кукурузу дал? Да. Я кукурузу дал. И ты дал. Вот, вот какая кукуруза. Да, я видел. Да, мама. Ягодки будешь? Я вообще хочу кукурузу. Да, мама откроет кукурузку-то. Ой, ягодки какие да. вкусные. Их сварить надо будет. На, держи камеру. Ага. Да. Памяна. <решит> я готую это, да? я которую? Не хочешь что ли? Кушай, Виктория, же Объелась <решит> Ох Завтра надо будет забрать Тут Наташа не носит, она больно хотела кукурузу Вот какая, уши, то и видел, не Кто не видел, говорит, смотрите, кукурузу Кто и кушает Кушает Папе Надо будет унести Ди. домой сварить. Ай, я обожаю кукурузу. Да, тоже. М Что, и на куше? Так. А, -а, -а, -а. а я попробую. Да, я попробую, говорит. Невкусно. Невкусно? Вкусно, говорит, там же невкусно. Эх ты, сладкоежка. Мне вкусно? Да. <свят> Бори осень мне. Динара это тоже самое. Нет, там какая-то понижа. Это кокоушек курица. такой. Она желтая не кида. Поржат кормить хорошо. Все, замерла. <звук> <звук> И туда. стал ко мне. Фу, такой Да. А папа, ну -ка, ну -ка. Че?